Тоже, тоже наша прогулка. Я по тропу поднимался, как всегда. У меня в кабине место есть свое. А в тот день у нас был рейс на Краснодар. А у входа я увидел вдруг ее, Молодая стёрглась в первый раз. С нами в рейсе как-то раньше не встречал, Долбанул по мне дуплет прекрасный глаз. Я споткнулся и чувств, трапа не упал, А на лимончик в кур. Невзначай, я подумал, как же хороша стюардесса Прям хоть воду пей лица и смутился, как пацан Только чего не помню сам Молодые стюардесы сколько раз Вы смущали красотой своей и вдруг Что-то елкало опять внутри у нас Заставляя учащаться сердце стук И запомнился мне давний тот полет Тем, что думал я тогда весь, весь о том Что, конечно, первым делом самолет Но девчонка обязательно потом Она... Я подумал, как же хорошо Стюардесса прям под воду бей лица и смутился как пацан, только от чего не понялся. Спасибо.